Ждет жена мужа домой А мужик все домой Не спешит Муженек летней ночкой с другой А жена его ждет Не спит Вот заря за кошком встает Милая как спать не легла музыка своего она ждет ему очень дорогая мила петушок на задоворках протел. У него вдовальку, что ему он самец. Он отвален и смел, Кур своих он не даст никому. Пам-парам-парам-пам-парам. -пам -пам. Ой! Пам-парам-парам-пам-парам. Хе! Пам-парам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам. Своих курит всех, Хе -хе. Ублажает одну за другой, и всегда для уте. Он не старый, еще молодой, вот приперся, любимый домой. От него запах женских духов. Он провел с этой ночкой за с другой. Как петух, только с бабой в одной. Пам, пам, пам, пам, пам, бам пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Пам-пам-бурам-бам-бурам-бам Пам-пам-бурам-бурам-бурам-бурам-бурам Счастье было недолгим все мое, Слава Богу, детей у них нет Сковородка ему по башке Жена сделала а мужу протест, что ножи не стали делить, а наши мотки его собрал, чемодан на крылечке стоит, из избыка мило пругнуло, я пропел. Эту песню сейчас, Для кого-то слова мои про. Может кто-то налево из вас. Только знайте, осудит сам Бог. Бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом